Глава 30. Утром взрослые встали рано. Младшие дети еще спали, ловя последние дни каникул. Мария, не подозревшая обо всем, что происходило в доме, даже не заметила странной тишины и угнетенности домашних, пока собиралась на работу. Она была настолько погружена в свои мысли, что при ней можно было обсуждать все, что угодно, не боясь возбудить любопытство. Но все собирались молча, и только отец с братом долго разговаривали в комнате, когда еще не совсем рассвело. Но Мария отметила этот факт только уголком сознания. Ей предстояло вновь учиться жить одной. Девушка только теперь все глубже осознавала, как далеко и глубоко пустила Артура свое сердце и свою жизнь. Все месяцы их общения, кроме последней недели, они виделись максимум через день. Но даже когда они виделись, то обязательно разговаривали по телефону. Она привыкла делиться всем, что происходило в ее жизни. Привыкла, что Артур всегда где-то поблизости, и у него всякий раз найдется для нее минутка, как бы он ни был занят. Мария не злоупотребляла его заботой и вниманием, и потому ее лимит никогда не исчерпывался. В последнюю неделю цветы на столике у ее кровати завяли, как ни старалась она продлить их жизнь. Девушка надеялась, что после следующей встречи она поставит свежий букет и, просыпаясь, будет улыбаться как некой ниточке, связывающей ее с Артуром. и Эта улыбка часто будет трогать ее губы в течение рабочего дня, помогая справиться с любыми проблемами. Теперь же, взглянув на пустую вазу на столе, Мария едва сдержалась, чтобы не расплакаться. Поднявшись с постели, она спрятала вазу в сервант. Та ей больше не пригодится. Теперь Роза будет ставить цветы у своей постели и ждать его по вечерам. Как ужасно и глупо все складывается, невольно размышляла девушка. Никогда не подумала бы, что он может так вот легко перекинуться без эмоций и переживаний. Значит, он и не любил, и к этой мысли придется привыкнуть. Я была слепа в уверенности, что без любви он не стал бы так ухаживать. Наверное, он просто профессионал, актер. На работу Мария пошла совершенно спокойной внешне. Никто бы не подумал, что эта девушка проплакала всю ночь. Нужно было начинать жить сначала. Как бы ни было больно, Мария не роптала на Бога. Она понимала, что человека нельзя лишать свободного выбора, даже если он ошибается. Если бы все люди послушно делали то, чего желает от них Бог, все были бы безоблачно счастливы. Но как мало счастливых людей. Люди активно пользуются своей свободой, чтобы самим решать, что для них хорошо, а что плохо. И также активно и горько плачут сами и заставляют плакать других. В глубине души Мария была уверена, что Артур ошибается, приняв какое-то другое чувство за волю Божию. Возможно, он решил пожалеть женщину ожидающую вне брачного ребенка и не имеющую средств к существованию. Мария знала множество способов, как ей помочь, не бросаясь на амбразуру, но она не могла говорить с Артуром на эту тему, так как была слишком заинтересованным лицом. Поэтому девушка решила молиться и предоставить все это на решение Богу. Если Бог решил любым способом разорвать их отношения, значит, это к лучшему. Возможно, Артур не тот человек, с кем она могла быть счастлива. Ведь Мария искренне доверяла Богу и старалась быть Ему послушной, насколько хватало ее понимания. А если Артур ошибается, тогда Бог откроет ему ошибку, если он не будет упираться. Но все эти мысли крутились где-то далеко. Сейчас на первом месте были чувства, которые не могли и не хотели рассуждать. Мария просто чувствовала себя глубоко несчастной. Она прощалась со своей несколько запоздавшей, но от того настолько глубокой, первой, серьезной любовью. Когда-то в детстве и ранней юности она, конечно, влюблялась, но еще никогда это чувство не было взаимным. Всегда получалось как-то не в попад. Если влюблялась Мария, ее не замечали, а те, что ухаживали за ней, казались ее чужими. Выйдя на улицу, Мария вдохнула прохладный воздух. Деревья стояли еще зелеными, на земле лежали лишь редкие желтые листья, но ночью воздух становился очень прохладным. Трава, выжженная жарким летним солнцем, по осеннему шелестала под ногами. Как любила она всегда осень, с каким восторгом встречала каждый желтый или оранжевый листок, как наслаждалась прохладным осенним воздухом, наполненным ароматом упавших листьев. Раньше девушка не понимала людей, утверждавших, что осень – грустная пора. Она всегда вызывала в ней восторг. Но сегодня Мария шла по улице и с тяжелым сердцем прощалась с теплым и удивительным летом в ее жизни. Разумом хотелось поблагодарить Бога за подаренное прекрасное лето, за все, что было, и продолжать жить. Но душа болела, не желая отпускать радость и любовь. И пусть Артур очень сложный человек, скупой на слова, несколько сдержанный на ласку даже на словах. Пусть по непонятной причине он так и не научился смотреть в глаза, но он был дорог ей, как никто другой в жизни. Подходя к автобусной остановке, Мария сделала глубокий вздох и тряхнула головой. Ее личная жизнь не должна отражаться на окружающих, насколько это возможно. Живем и работаем в будто ничего не происходит. Люди не виноваты в том, что у меня проблемы». Усмехнулась она и вошла в подкативший автобус. Тем временем Сергей Павлович с Павлом подходили к зданию городской полиции. Рядом с высоким крыльцом стояла машина за решетчатыми окнами. Подойдя к ней, отец и сын увидели человека за решеткой. «Посторонитесь!» – жестко приказал вышедший из кабины полицейский. Из здания вышли еще двое вооруженных полицейских и подошли к машине. Сопровождающий открыл дверцу, воронка и рявкнул. «Выходи, но без фокусов!» Мужчина с желтым болезненным лицом осторожно и медленно вышел из машины. Остановившись у самой дверцы, он привычно протянул скованные наручниками руки провожатому. Полицейский открыл ключом один наручник и приковал арестованного к своей руке. В этот момент двое охранников держали пистолеты на изготовку, а арестант злобно усмехнулся. «Не бойтесь, не побегу. У вас все равно на меня ничего нет. Завтра сами меня отпустите». Конвоири молча делали свое дело, вели арестованного в здание, освободив вход для всех остальных. Отец и сын молча смотрели на эту картину. Павел вдруг ясно понял, какую дорогу жизни он выбрал, и ему стало страшно. Он не хотел оставаться в этом ужасном месте даже пять минут, тем более жить в подобной атмосфере. Однако выбор был сделан раньше. Теперь приходилось получать то, что заработал. У дьявола рекламная кампания всегда выглядит интереснее, чем то, что человек получает в конечном итоге. И только у Бога нет слов в человеческом лексиконе для описания того прекрасного места, которое он готовит для любящих его. Найдя нужный кабинет, отец и сын остановились около двери. «Ты готов?» Отец взглянул в глаза сына. «Кажется, да, но не знаю», робко ответил Павел. Он осторожно постучал в дверь. Усталый, и не выспавшийся следователь, только вошедший в свой скромный кабинет, лениво отозвался. Войдите. Павел вошел первым, отец последовал за ним. Павел поздоровался и, робко протягивая повестку, спросил. Вызывали? Да, вызывал, но не отца, а тебя. Жестко отозвался следователь. Думаю, я имею право знать, в чем обвиняют моего сына. Довольно мягко, спокойно, но убежденно ответил Сергей Павлович. «А ваш сын разве не рассказал вам?» Следователь устала и несколько раздраженно скривился, изображая улыбку. «Я хотел бы услышать от вас», – спокойно ответил Сергей Павлович. «Вашего сына пока мы пригласили для беседы, но, возможно, нам придется арестовать его за совершение нескольких грабежей». А теперь я хотел бы поговорить с ним наедине, если вы не возражаете. После допроса вашего сына и его дружков я смогу вам больше рассказать о том, что я о нем знаю». Следователь дал понять, что не будет отвечать ни на один вопрос до допроса. Сергею Павловичу пришлось выйти в коридор и там ждать. В коридоре не было ни одного стула и тем более кресла. Стены узкого коридора, давно вопиющие о ремонте, окрашенные темно синей краской, наводили тоску и дурные предчувствия. Отец простоял около получаса в коридоре у двери, пытаясь уловить хотя бы отдаленные звуки голосов из кабинета. Но напрасно. Устав от ожидания, он вышел на крыльцо. На высоком крыльце стояли люди, возможно, ожидавшие своей очереди в различные кабинеты. Как ни старался Сергей Павлович отрешиться от всего, что окружало его, но это место казалось ему угнетающим. Даже молиться здесь было труднее, чем где бы то ни было. Сергей Палыч спустился с крыльца и пошел в ближайшую аллейку. Там, среди деревьев и зеленой травы, он остановился, прислонившись к ближайшему дереву, и стал тихо молиться о милости Божией к его сыну и его семье. Еще и еще раз мужчина просил прощения у Бога за то, что пустил свою семью на самотек. Повинуясь жене в том, что расходилась с его внутренним глубоким убеждением за то, что пытался добиться признания людей и их похвалы вместо одобрения Бога, и вновь просил милости. Взгляд мужчины скользнул по траве, деревьям, направляясь к нему, но ни на минуту не пускал из виду высокое крыльцо, чтобы видеть сына, когда тот будет выходить. В этот день он не пошел на работу, отпросившись на день. Шеф не был в восторге от просьбы сотрудника, но не мог возражать против короткого, но настойчивого. «Мне просто необходим день по семейным обстоятельствам». Предупредив, что он теряет дневной заработок, шеф отпустил. Сергей Павлович усмехнулся, услышав о деньгах. Судьба сына намного дороже денег, и сейчас, ожидая Павла на улице, отец надеялся все же поговорить со следователем о том, как получить милость не только от Бога, но и уменьшить наказание от людей. И все же он ясно понимал, что только Бог может расположить сердца людей. С хмурого и пасмурного неба закопал дождик. Мужчина, стоя под защитой густой листвы, вдруг ясно понял, что в его духовной жизни – было не так. В чем состояла разница между прежними отношениями с Богом и настоящими? Сразу после покаяния он жил в Боге, теперь же перед Богом. Как если бы сейчас он вышел из-под защищающей кроны дерева и встал перед ним? Что бы он ни делал тогда, оставалось бы бесполезным. Дождь намочил бы его. Чтобы открыться от дождя, нужно было одно – вновь вернуться под крону. И сейчас ему необходимо было вновь вернуться и жить в Боге, не имея больше возможности что-либо демонстрировать перед Ним. Нужно было вновь отказаться от стремления делать что-то для Бога, а предоставить Богу совершать труд в Нем и через Него, отказаться от своего «я» для того, чтобы благодать Божия могла действовать. Сергей Павлович невольно улыбнулся пришедшей мысли – эта мысль была ответом на вопрос, уже не один месяц мучающий его. Теперь, когда все стало понятно, он вдруг поверил, что проблема с Павлом решится намного проще, чем могла бы. По опыту он знал, что Бог никогда не оставляет проблему нерешенной, если человек понял ту истину, ради осознания которой Бог допустил испытание. А поскольку Павел, по крайней мере, по его словам, Понял и осознал, что не желает жизни вне Бога и Церкви, то и этот урок, возможно, был пройден. Сергей Павлович поднял голову к небу и прошептал. «Господи, благодарю Тебя за все, и сколько бы ни было трудностей впереди, Ты возместил уже сейчас все с лихвой. Спасибо Тебе!» А в это время в доме Воробьевых все младшие дети собрались в большой комнате по просьбе матери». Сказав коротко, что у Паши серьезные проблемы, мать просила всех детей молиться. Дети постарше прекрасно понимали, что за проблемы, а малышам полный ответ был не очень-то нужен. Вся семья, преклонив колени, молилась за старшего брата и сына. Помолившись, малыши радостно побежали играть. «Мам, не плачь, у Паши все будет хорошо, мы же помолились». Уверенно успокоил мать Тимошка и выбежал из комнаты в полной уверенности, что сделал все, что нужно для помощи брату. Теперь оставалось только ждать, когда он придет домой и сообщит, что все проблемы закончились. А мать грустно улыбнулась. Она не была настолько уверена и очень тревожилась. На сердце лежал камень. Кроме тревоги о сыне, Женщину жгла обида на мужа за те слова, что он сказал ночью. Как он мог не оценить ее труд для семьи? Уязвленное самолюбие также не давало покоя. Она не желала уступать место решающего голоса в доме, и условия мужа казалось ей оскорбительным. На подобной почве ее вера не могла развиваться и расти, а потому и после молитвы женщина не получила покоя. После общей молитвы Прошло два часа. Тревога за сына не давала успокоиться ни на секунду. Хотелось все бросить и бежать к зданию полиции. Но детей не с кем было оставить. Да и условия мужа было достаточно жестким. Вспоминая ночной разговор, Галина Николаевна испытала всю гамму чувств. Сначала сердилась и представляла, как уходит от мужа сама. Затем поняла, что дети не виноваты в их проблемах. И начала жалеть себя и плакать. И лишь спустя некоторое время, когда все эмоции были исчерпаны до дна, Бог смог поговорить с ней. Галина Николаевна начала готовить обед для детей, понимая, что они не могут быть в посте, как она. Поставив суповой набор вариться, женщина села за стол и взяла в руки Библию, решив прочесть сегодня больше, чем собиралась по плану. Уже второй год она читала Библию строго по плану Следуя которому она прочитала Библию за год. Этот план они взяли на вооружение с подругами и ревностно проверяли друг друга, напоминая о чтении. Сегодня начитала послание Иакова сначала, но, прочитав вторую главу до 13 стиха, Галина Николаевна вдруг остановилась и задумалась Суд без милости. Иакова 2:13. Ибо судьбе из милости не оказавшему милости милость превозносится над судом. Прошептала она: «Я прошу о милости, о сама». Женщина вдруг вспомнила притчу о негодном рабе, задолжавшем господину, которая заканчивается словами: «Так и отец мой небесный поступит с вами». «если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешению его». Склонившись над Библией, женщина заплакала, так как память начала подбрасывать ей моменты, когда очень жестоко она осуждала братьев и сестер по вере. Убежденная в своей правоте и праведности, она легко обличала всех и вся, причиняя немалую боль многим. Невольно вспоминалось место из псалма «Ибо ты, Бог, «Нелюбящий, беззакония, у тебя не выдворится злой!» Псалтирь 5.5. Да, нередко она была и злой. И сейчас, когда Галина больше всего нуждалась в милости Божией для ее сына, Бог через Библию ответил отрицательно на ее просьбу. Дальше читать она не смогла. Да и нужно ли? Если сам Бог заговорил с душой, все книги мира и все существа должны умолкнуть — внимая его голосу. Со слезами Галина Николаевна поняла, что в милости нуждается не тот, кто прав и праведен, а тот, кто действительно провинился. Правый по закону прав, без милости. Сидя за раскрытой Библией, роняя слезы на ее странице, она вспоминала, как во всеуслышании на сестринском общении утверждала, что только тот, что действительно от души старается исполнить все доктрины Библии, но ошибается лишь случайно, имеет право просить о милости Божией. И только он может рассчитывать на помощь и поддержку Бога. И вот сейчас она сама просила милости Бога для сына, который долго и упрямо грешил и шел против Бога и Его законов. Она также нуждалась в милости сама, потому что была жестокой по отношению ко многим людям и не была истинной помощницей своему мужу. И вдруг женщина поняла, что если Бог откажет в милости ее семье, это вергнет ее в полное отчаяние и безысходность. Она не была готова к подобному испытанию, хотя понимала, что рассчитывать на милость не может, так как давно же не была милостива к ближним. «Прости, Господи!» — плакала она, Вспоминая одну ситуацию. Прости, если можешь, рыдала, вспоминая о другой. Галина Николаевна не подозревала, что при всей твердости и упрямстве своего характера оказалась намного мягче многих других людей, которые даже в беде, прося о милости Бога, не хотят быть милостивыми к ближним. Проблемы таковых могут тянуться годами, не смиряя, а ломая их. Но незнание женщины было счастьем для нее, потому что, не сравнивая себя с людьми, она смотрела только на себя и на Бога. И Бог очищал ее сердце, открывая путь для возможности излить свою любовь в ее жизнь и сердце. Как ни трудно было, но Галина Николаевна вынуждена была признать, что условие мужа было правильным, а ее обида необоснованная. И только после Осознание и прощение всех обид, после просьбы о прощении Бога за все жестокие и жесткие осуждения о людях, в сердце женщины пришло глубокое смирение перед Богом, а с Ним и покой, как обещал Христос. Матфея 11.29 Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Глава 31. Решение сложной дилеммы отношений с Марией пришло к Артуру неожиданно и спонтанно. После встречи с ее отцом на улице и его предупреждения по неизвестной причине, Мария не появлялась несколько дней. В первый день Артур недоумевал. На следующий день после того, как Галина Николаевна снова сказала, что дочери нет дома, он предположил, что это неправда и девушке запрещено разговаривать с ним. Спустя еще два дня он решил идти на пролом и спросил прямо. В тот день Галина Николаевна узнала все подробности дел Григория от своей подруги, так как все эти дни Мария, приходя домой от Кристины, почти ничего не рассказывала, отвечая, что не может разглашать чужие тайны. Мать обижалась, пыталась выведать, но ничего не помогала. Пришлось ей узнавать окольными путями. Скрытность Марии довела мать до крайнего раздражения. Она стала подозревать дочь во всевозможных грехах. Разгоряченная фантазия женщины начала неистово работать. Мария все знала и не поделилась, как можно молчать о таких вещах, о которых спустя некоторое время все равно будет известно. Когда Артур спросил, правда ли, что Мария нет дома и не является ли все это... Домашним арестом мать Мария немного обиженным голосом ответила. «Нет, молодой человек, мы не запрещали Марии общаться с вами, хотя и не в восторге от того, что вы проводите вместе так много времени. Мария сейчас каждый день ходит к Кристине, потому что у той очень серьезные проблемы с ее молодым человеком. Он оказался известным преступником». «Неужели?» – воскликнул Артур. «Я считал его неприятным типом, но не предполагал ничего подобного. «Никто не мог предполагать такой изощренной лжи!» – холодно ответила Галина Николаевна. «Мы привыкли доверять людям, и наши девушки не представляют, что у кого-то может оказаться камень за пазухой. Именно поэтому мы с отцом хотим, чтобы наша дочь общалась с ребятами из церкви». Артур понял неприкрытый намек и обиделся. «Я не давал вам повода для подобных подозрений», – жестко заявил он. Григорий тоже до последнего не давал повода, пока не убил продавца из магазина Кристины и не отрезал ему голову. Не менее жестко отпарировала женщина. «Что ж, я постараюсь больше не тревожить вас», – нервно проговорил Артур. «А с Марией мы сами как-нибудь разберемся. Она достаточно взрослый человек», – и не нуждается в няньках. Артур уже не заботился о том, что обижает мать любимой девушки. Если она, не задумываясь, обижает его, с какой стати он должен осторожничать. Калина Николаевна бросила трубку. Оставив телефон, Артур ударил кулаком по журнальному столику, рядом с которым сидел. Я для всех этих снобов навсегда останусь черной овцой. Они постоянно будут ожидать от меня всяких гадостей. Хватит. Они называют Бога своим отцом. Что-то незаметно на следственной связи. Он задумался, вспомнив Аркадия Петровича, затем Марию. Даже в отце Марии он заметил некоторую тактичность и уважение к тому, кого он не знает. Странно, даже в одной семье бывают такие разные люди. Продолжал Артур внутренний монолог. А может быть, они уже... Подмяли дочку под себя. Да и этот урод Гришка помог. Что ж, значит, пришло время расстаться. Спасибо, Машенька, что познакомила с хорошими людьми, помогла найти направление для дальнейшей жизни. И прощай. Так будет лучше для нас обоих. Хорошо, что Бог не похож на твою матушку. И хорошо, что у меня было время это узнать. Артур, обидевшись на родителей Марии, не мог понять, что эти люди пытались защитить свои сокровища от неизвестного им человека, который упрямо не шел на более близкое знакомство, хотя они не раз пытались больше узнать о нем. Уверенный в своей порядочности, молодой мужчина забыл, что родителям Марии это неизвестно, а все внешние обстоятельства сейчас складывались не в его пользу. Его скрытность лишь подливала масло в огонь. Сумей он хотя бы на время отстраниться своих обид и поставить себя на место родителей, он смог бы понять и оправдать их. Но сейчас было не время и не место понимать кого-либо. Он был слишком занят своими болячками, которые не давали покоя. Ко всем переживаниям добавлялось все нарастающее чувство вины перед Богом за свою греховность. Узнавая все больше о любви и святости Божией, Артур все более ясно понимал, что вся его порядочность – Выглядит слишком бледно и смешно на фоне святости и чистоты Бога. И невольное сравнение временами доводили его до отчаяния. От покаяния Артура удерживала одна фраза, которую он слышал уже не раз от Аркадия Петровича и от проповедников в церкви. «Отдавая Господу свое сердце, мы должны открыть ему все его уголки, чтобы свет Божий проник в самые затаенные углы нашего сердца и изгнал из него тьму». Артур хотел прощения, но не мог представить, что Бог видел пьяные оргии в доме матери, свидетелем которых он был не раз. И особенно тот страшный вечер перед его побегом из дома. Нет, Бог не мог видеть, а если видел, то как он мог это допустить? Тогда не Артур нуждался в прощении, а Бог. И Артур не мог ему этого простить. Мужчина понимал, что эти мысли кощунственны, и потому никогда никому не высказывал бы их. Но при всякой мысли покаянии именно они вставали непреодолимой стеной. «Как он мог со мной так поступить? За что? Я же был совсем маленьким малышом. Я не мог всего этого заслуживать тогда. Даже сейчас, приложив немало стараний, чтобы прожить более или менее порядочно, я смог бы представить, что заслужил боль и унижение». Но не тогда. Я ведь так любил и жалел свою мать. Я цеплялся за нее, как за единственного родного человека на земле. Впервые ощутив наплыв подобных мыслей, Артур испугался. Он понял, что они могут отравить все его существо, заставить дойти до самоубийства. Ведь если даже Бог его не любит, значит, не остается ни единой связи, достойной доверия. Мужчина помнил, что через все годы именно те мягкие слова воспитательницы поддерживали его в трудную минуту. «Даже если ни одному человеку в мире ты окажешься ненужным, помни, что Бог очень любит тебя, и ты очень нужен Ему. Ради того, чтобы ты не попал в ад, дьяволу, Бог пришел на землю и умер страшной позорной смертью ради тебя одного. Помни это». Как-то прошептала она Артуру на ухо, когда увидела его в раздевалке в уголке плачущего. И эти слова приходили на ум всякий раз, когда становилась не в и хотелось уйти из жизни. Все обвинения в адрес Бога Артур старался спрятать как можно глубже и дальше, чтобы даже сам не смог отыскать, но каждый раз, когда он слышал призыв к покаянию, в сердце что-то сжималось, в гортане скребли кошки, хотелось уйти. Но Артур продолжал сидеть только для того, чтобы окружающие не догадались, что он хоть как-то реагирует на услышанное. Но в один из таких дней, когда на душе было невыносимо тяжело, он позвонил Марии и не застал ее дома. Вздохнув, он задумался над тем, насколько привык снимать стресс и груз тяжелых мыслей в общении с этой девушкой. Артур не рассказывал своих проблем, но Мария своим детским доверием Богу, своей жизнерадостью и добротой, как Елеем, проходила по его иссохшей и покрытой ранами душе. Артур вдруг понял, что использует Марию для того, чтобы снимать боль души, но не ищет путей настоящего исцеления. А жить на допингах тоже не получится долго, нужно было что-то предпринимать. Поразмыслив еще немного, Артур взял трубку и набрал номер Аркадия Петровича. «Алло!» — услышал он знакомый голос. «Здравствуйте, Аркадий Петрович! Это Артур! Вас беспокоит. Немного нерешительно начал Артур. «Узнал!» — послышался бодрый голос. «Я рад, что ты позвонил!» «Спасибо! Но я хотел спросить, сможете ли вы выделить мне немного больше времени?» «Без проблем я постараюсь раскидать дела. Когда бы ты хотел прийти?» Артур знал, что руководитель их группы занятой человек, но восхищался его способностью всегда найти время для беседы по душам с тем, кому это необходимо. В жизни Аркадия Петровича с некоторого времени на первом месте всегда стояли люди и их духовные потребности, а потому и время распределялось соответственно. Закончив свое время училище, Затем экономический институт Аркадий Петрович имел два образования – среднеспециальное и высшее. Долгое время он работал преподавателем экономики в техникуме и был на хорошем счету. Но затем в его жизни произошла переоценка ценностей, и он стал больше времени уделять людям и своей духовной работе. Времени на подготовку оставалось меньше, и, посоветовавшись с женой, Аркадий Петрович решил оставить преподавание, так как считал, что преподавать плохо подготовленным он, как христианин, не имеет права. Аркадий Петрович уволился из техникума и пошел работать простым дежурным электриком. Теперь он имел зарплату немного меньше, чем прежде, но достаточно времени для подготовки уроков в группах изучения Библии. Изучив сам курс «Практическое познание Бога», он стал преподавать его другим, оставаясь как пионер, всегда готовым на личную беседу по душам. «Можете ли вы принять меня сегодня?» Несмело спросил Артур, прекрасно понимая, что не должен рассчитывать на положительный ответ, позвонив неожиданно. Аркадий Петрович на мгновение задумался, затем ответил. «Приходи, если тебя не огорчит, что мне нужно будет уехать к половине восьмого. Я обещал сыну забрать внучку на сегодняшнюю ночь». «Конечно», «Думаю, что мое дело не займет много времени, так что я уеду даже раньше», – обрадовался Артур. «В моменты, когда на душе темно и сиротливо, если хочется просто выговориться, кажется очень важным сделать это как можно скорее и радует, если находится тот, кто готов выслушать и понять». Артур торопливо вышел из дома и сел в машину. На его счастье, час пик еще не настал, так как он ушел с работы немного раньше обычного – да и Аркадий Петрович жил недалеко. Через четверть часа Артур уже сидел в его уютном кабинете, дверь которого выходила в большую комнату, где они обычно собирались группой. Артур с любопытством огляделся. Он еще не был здесь, так как всякий раз, когда группа собиралась, дверь в кабинет была закрыта, комната проветрена и готова к принятию посетителей. Кабинет был обставлен просто, но со вкусом. Большую часть стен – Занимали полки с книгами, посередине стоял большой стол, а напротив – прекрасная картина над изголовьем с дарственной надписью. На картине была изображена сцена встречи отцом блудного сына. Действительно, она являлась ярким отражением жизненной позиции хозяина кабинета. Умение все прощать, ждать и верить даже тогда, когда никто не верит и не ждет. Мудрая любовь, оставляющая всегда свободу личности неприкосновенной. Чуть в стороне от рабочего стола стоял журнальный столик с двумя довольно старыми, но удобными креслами, на котором стоял поднос с горячим чайником, домашним печеньем сахаром и парой чашек. В этом чайнике виден был привет от скромной хозяйки, создающий уют и тепло этого дома. Казалось, что в рабочем кабинете это был уголой к личной жизни, не мешающий работе, но удивительно, вписывающийся в интерьер. Диссонанс в строгую обстановку кабинета носили детский кукольный домик в углу, на полу расположившийся на толстом мягком коврике, и несколько различных маленьких кукол, удобно расположившихся на краю большого стола. Аркадий Петрович не позволял их убирать никому и не убирал сам. Двое младших детей семьи, мальчики-близнецы, были уже взрослыми. Заканчивали университет. Старший сын был женат и имел дочь. Внучка Аркадия Петровича – веселая трехлетняя девочка, обожала деда и, приезжая всегда, бежала ему навстречу. «Деда, твоя девочка приехала!» «Наконец-то моя девочка приехала!» – слышала она в ответ. «А я так скучала без моей девочки!» Ангелина обожала гостить у бабушки с дедушкой и своих дядей потому что у каждого из них всегда находилось что-нибудь вкусное и интересное для нее. Но даже когда ничего не находилось, то время поиграть с девочкой было всегда, как бы они ни были заняты. Ведь девочке не нужно было, чтобы на нее тратили много времени. Важно было, что ее встречали улыбкой и уделяли минут пять. После этого непоседливый ребенок убегал по своим делам, совершенно счастливый и всеми любимый. Увидев домик и кукол, Артур не сдержал улыбки. Приятно было, что в сердце и кабинете взрослого детские вещи не мешают. Аркадий Петрович перехватил взгляд. «Это вещи мои девочки, они здесь живут». «Я так и понял», — вновь улыбнулся Артур. И от того, что не только малышка была здесь желанной, но и для него на столе стоял чайник, Артуру вдруг стало теплее на сердце, захотелось отдохнуть душой. Он удобно оселся в кресле, каждой клеточкой впитывая покой этого дома, этого кабинета. Хозяин предложил чай, и через несколько минут Артур был вполне готов к душевному разговору. Как много, значит, иногда мелочи, открывающие доброту сердца, чтобы человеку стало лучше. — Что привело тебя сюда? — мягко поинтересовался Аркадий Петрович, видя, что Артур не знает, с чего начать разговор. «Понимаете, — Артур замялся, — понимаете ли, мысленно я давно уже хотел покаяться, но не могу». «Ты знаешь причину, которая препятствует этому?» Осторожно, словно незначай, поинтересовался хозяин. «Не уверен точно, но, кажется, знаю», — немного жалился Артур. «Но я не готов разбирать ее», — добавил он быстро. «Хорошо, но ты хочешь покаяться и посвятить свою жизнь Богу?» «Да, мне кажется, что хочу, но все так сложно. Одно я знаю точно, жить без Бога или в стороне от Него не хочу», твердо закончил молодой мужчина. «Я очень рад, и это самое главное», радостно улыбнулся хозяин дома, «все остальное – детали, с которыми можно справиться, если ты захочешь. И я рад помочь тебе, чем смогу». Артуру было приятно, что Аркадий Петрович – не попытался задавать лишних вопросов и не обиделся, что ему резко отказали во входе в тайники души. Опытный душепопечитель не переоценивал свою роль в помощи людям, приходящим к нему, спокойно и уверенно отдавая главенствующую роль Богу, который был намного лучшим лекарем душ, чем человек. Он искренне верил, что Бог, приславший сейчас эту душу к нему, желает, чтобы он отдал какую-то часть того, что знает, и сейчас выяснял, что конкретно. Он знал, что Бог может послать его посетителя еще к десятку таких, как он, или дать ему много книг или другой информации, чтобы проявить свою заботу и вылечить израненную душу. Ведь лечение травмированной души обычно занимает месяцы и годы. А Артур, судя по многим невысказанным проявлениям, несет в себе глубокую и давнюю травму. Для такого требуется не один день сознательного следования за Христом, чтобы вылечить свою душу и чтобы он стал здоровым и чистым сосудом для Бога. И Аркадий Петрович не пытался торопить Бога и время, покорно следуя по стопам своего учителя и отца. Право, пришедшего за помощью, быть больным или попросить об исцелении, быть веселым или грустным, не оспаривал даже Бог» тем более не давал такого права своему слуге. И Аркадий Петрович не пытался брать на себя больше, чем ему было дано, и это делало его особенно чутким душепопечителем. Глава 32. Когда Аркадий Петрович легко выделил главное от второстепенного, Артур вдруг с облегчением вздохнул. Долгое время неразрешимый тяжелый вопрос, ставший камнем преткновения, казалось, был самым центральным и важным не только сейчас, но и останется навсегда. И вдруг, когда собеседник спокойно и ясно отделил главное от второстепенного, мужчина неожиданно понял, что обманывал сам себя, а, возможно, и попался на лживую удочку невидимого врага, препятствующего каждому шагу человека к Богу и свободе. Аркадий Петрович был прав. Самое главное — это наладить отношения с Богом, а там уж мудрый Бог сам покажет, как разобраться в сложных вопросах. Словно услышав мысли Артура, Аркадий Петрович продолжал, «У нас в жизни бывает так много трудных вопросов и проблем, но очень важно, чтобы свои вопросы и даже претензии мы говорили не в пустой воздух, а тому, кто может их услышать. А потом не менее важно научиться не только задавать вопросы, но и слышать ответы, даже тогда, когда эти ответы расходятся с нашим мнением. «Вы считаете, что я могу слышать ответы от Бога?» невольно усмехнулся Артур. «Конечно, если только захочешь. Думаю, ты уже много раз слышал или видел эти ответы, принимая их за совпадение или случайности. Конечно, если ты или я услышим реальный голос, отвечающий на наши вопросы, нам не помешает» сходить в больницу к психиатру и провериться. Артур рассмеялся. Нечто подобное он представил себе, когда спросил, может ли он услышать ответ от Бога. Аркадий Петрович, понимающе улыбнулся и продолжил. «Но у Бога есть много способов, которыми он сообщает нам свои ответы, и мы уже на следующем уроке будем проходить описание этих способов. Они просты, как все, гениальны и рассчитаны на различную психику и различные способы мышления. Бог – творец и никогда не использует стандартных решений в общении с разными людьми, но мы можем проследить некоторые закономерности его ответов. Молодой мужчина вновь задумался. Ответ Аркадия Петровича был интересен, но не касался насущной проблемы, с которой он пришел. Наблюдая за посетителем, хозяин догадался, что его тяготит что-то другое. Он осторожно спросил. «Тебя тревожит что-то другое?» Артур вздрогнул. Ему было приятно внимание Аркадия Петровича, но немного пугала его способность видеть то, о чем он не говорил. Артур усмехнулся, вспомнив, что пришел именно для того, чтобы душепопечитель помог ему разобраться в том, чего он сам в себе не мог полностью понять. Ведь если бы Аркадий Петрович не обладал этой способностью, не было бы смысла к нему идти. «Да», — замялся Артур, «после того, как вы сказали, у меня остался один вопрос. Если я не готов говорить Богу о некоторых ситуациях в своей жизни, я могу молиться молитвой покаяния?» «Это касается твоего греха или греха окружающих?» Взгляд Аркадия Петровича оставался доброжелательно мягким, словно он мог услышать самое прекрасное о человеке и самое ужасное, не удивившись и не осудив в любом случае. В большей степени окружающих, но я не могу этого простить, буркнул Артур. Вопрос покаяния и прощения это может решить только Бог, ведь Он один знает искренность сердца, но ты можешь быть уверенным, что он слышит любую молитву и можешь сказать ему все, как есть», ответил Аркадий Петрович. Артур невольно усмехнулся. «Да, представляю, как это будет выглядеть, если я скажу Богу. Господи, конечно, я хотел бы принадлежать Тебе, но не лезь, пожалуйста, в это, это и это». «Ты считаешь, что он услышит или увидит что-то новое для себя, если он знает наши мысли еще до того, как они появились?» улыбнулся душепопечитель. «Но если Бог и так все знает, зачем мне нужно вообще что-либо говорить?» Едва сдерживая возмущение, спросил Артур. «Бог знает о нас больше, чем мы знаем о себе, но для Него важно, чтобы мы высказывали свои нужды и проблемы Ему. Во-первых, проговаривая, мы сами многое понимаем из того, что с нами происходит. Во-вторых, этим мы проявляем свой Свободный выбор, прося его вмешаться в нашу жизнь, так как Бог очень тщательно соблюдает границы нашей личностной свободы. В-третьих, проговаривая вопросы, мы становимся хотя бы немного более способными услышать ответ. Кроме тех, что я назвал, есть немало причин, почему лучше проговаривать то, что лежит на душе. Ведь он с нами везде. Аркадий Петрович закончил и предложил еще чаю. Артуру казалось неуместным в такой напряженный момент думать о чае, и он отказался. Хозяин спокойно налил себе чашку и осторожно отхлебнул. Артур задумался и ушел в воспоминания. Уют комнаты, мягкий, доброжелательный взгляд собеседника создавали обстановку, располагающую к тому, чтобы переосмыслить прошлое без страха и смущения. Затем он вздрогнул и резко бросил. «Нет, Бог не мог там присутствовать. А если он присутствовал там, то какой смысл в том, что он вообще существует?» «Где?» Аркадий Петрович понимал, что ступает на хрупкий лед над пучиной и был готов воспринять без обиды самый резкий и неожиданный выпад со стороны посетителя. Артуру вдруг захотелось закричать и выругаться. Он был в шоке от того, что чуть не проболтался о том, в чем и себе не признавался, о чем не вспоминал уже почти двадцать лет. Конечно, на самом деле он помнил об этом каждую минуту и секунду своей жизни, и именно этот факт диктовал многие его поступки, но все происходило без вмешательства его сознания. В тот момент, когда испуганная ругань уже готова была сорваться с уст, сработала привычка жить во враждебном мире в котором люди не прощают и не забывают вот таких внезапных вспышек гнева. Люди, конечно, изображают, что не произошло ничего страшного, изображают прощение, но мнение их о человеке меняется иногда кардинально. Артур же, как сирота, не нужный на самом деле никому на земле. Так в глубине души считал молодой человек. Не мог себе позволить вот так, одной вспышкой испортить отношения с человеком, который, в принципе, неплохо к нему относился до сих пор. Кроме того, мужчина привык любое дело доводить до конца и получать, насколько возможно скоро то, зачем пришел. По крайней мере, делать для этого все, что от него зависело. Сейчас он пришел к Аркадию Петровичу с вполне определенной целью и до получения того, что ему нужно, оставалось лишь несколько минут». Артур понимал, что не может ждать ожидаемого стопроцентного качества, но был на это согласен. Судорожно сглотнув, готовую сорваться с уст жесткую фразу, Артур мгновение помолчал, затем быстро, словно торопясь заполнить многозначительную пазу, проговорил. «Вы говорили, что я могу помолиться и не рассказывать лишнего. Могу я сделать это сейчас с вами?» «Конечно, можешь». Глаза Аркадия Петровича стали немного больше. Он видел разные самообладание, но подобное удивило даже его. «В каком огромном страхе живет этот человек, если даже такой стресс не смог сбить его с намеченной цели?» Изумился про себя хозяин кабинета, затем произнес молчаливую молитву к Богу о душе своего гостя. «Я верю, Господи, тебе, что ты не останавливаешься в своем труде над душами. Ты излечишь эту душу. Я верю в это. Ты же видишь, что, несмотря на все страхи и обиды, Артур не хочет уходить от тебя. Прошу тебя, помоги ему». Мужчины склонились на колени. Артур коротко и сухо произнес. «Бог, ты знаешь, что я не хочу жить без тебя». «Ты также знаешь, что я устал от мыслей о моих грехах. Прости меня, если сможешь». Он помолчал, затем добавил, «Несмотря на то, что я все еще не могу простить сам». Артур чуть не произнес имя матери, но он не хотел, чтобы Аркадий Петрович узнал, на кого он держит обиду. «Если Бог все равно знает, зачем говорить об этом вслух». Когда Артур закончил молитву, Аркадий Петрович также коротко помолился, прося у Бога милости к Артуру, несмотря на неполноту его покаяния и неготовность прощать тем, кто причинил ему боль. Прознеся короткое «Аминь», мужчины встали с колен, и Артур заторпился к выходу. Когда Артур уже стоял в дверях, Аркадий Петрович остановил гости. «Артур, могу я попросить тебя об одной вещи?» «Смотря какой». «Насторожился Артур. «Придет время, когда ты снова вернешься к тому моменту своей жизни, о котором сейчас не пожелал разговаривать. Если ты когда-то вновь вспомнишь о нем, подумай о том, что Христос был там и страдал вместе с тобой. Бог не мог отнять свободу волю тех, кто причинил боль тебе. Но он принял боль вместе с тобой. Ты читал о его борьбе в Кефсимане?» «Ну да», — пробормотал Артур не понимая, к чему ведет Аркадий Петрович. «Помнишь тот момент, когда сказано, что пот его был, как капли крови, падающей на землю?» – продолжил душепопечитель. «Да, что-то припоминаю. Это было в тот момент, когда Христос принял всю тяжесть наших грехов. Христос не был искушен в грехе». Евреям 4.15 – Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. И ему не нравится пятиминутное удовольствие, за которым бежим мы, повинуясь искушению, но он знаком во всей полноте с последствиями грехов. Он понес на себе всю тяжесть страданий и боли, это и есть все последствия грехов. Последствия любого греха «Это боль. Христос понес на себе твою боль и боль многих других, пострадавших от греха, окружающих людей или от своего собственного греха. Это было настолько невыносимо, что пот его был, как капли крови, падающей на землю». Луки 2244. «И находясь в Барении, прилежнее молился и был пот его, как капли крови, падающей на землю». «Подумай об этом». Обещаешь? Хорошо, я подумаю, только не сейчас, покачал головой Артур. Конечно, когда сможешь, только постарайся не забыть, еще раз попросил Аркадий Петрович. Ладно, кивнул Артур и вышел. Сев в машину, он понял, что не может вести ее, поэтому он отъехал в соседний двор, дважды наехав на бордюры, и остановился. Руки тряслись, казалось, где-то в желудке поселился еж, который пытался выбраться оттуда. Так сильно что-то скребло и кололо там. Как ловко этот лис меня обставил. Я чуть не выложил ему все. Ненавижу эту мягкость и все понимание. «Разболтаешь все, а потом разгребай последствия. Нет уж, не дождетесь», — Рявнул он, ударив обеими руками по рулю. Посидев около получаса, Артур успокоился и поехал домой. Радости покаяния не было, но на удивление на душе стало немного спокойнее. После того, как первый испуг от собственной откровенности прошел, Артур смог вспомнить, что не слышал от Аркадия Петровича ни одного замечания и ни одного упоминания о тех тайнах, которые он выслушал в стенах своего кабинета. А тайна тех было немало. Молодой мужчина не сомневался в этом. С тех пор, как он стал ходить на занятия, приходя с Марией, всегда немного раньше он не раз видел людей, выходящих из этой двери. Нередко глаза были заплаканными. Даже из его группы как минимум три человека прошли этот кабинет. Аркадий Петрович не только не разглашал тайны, но даже не давал повода окружающим изменить собственное мнение или отношение к тому, чью исповедь он слышал. Это всегда оставалось за закрытыми дверями. Поэтому Артур и решился задать свой вопрос именно ему и надеялся, что Аркадий Петрович не изменит своим принципам в его случае. Придя домой, он снова позвонил Марии. Хотелось сообщить ей о своем покаянии. Артур прекрасно понимал, что это всего лишь первый шаг к настоящему покаянию. Но он сделал это и хотел, чтобы Мария поддержала его. Девушки вновь не оказалась дома. Восприняв это как знак, Артур тяжело вздохнул и опустил голову. Просидев так в кресле до позднего вечера, он принял окончательное решение. «Нужно расстаться. Значит, не судьба», — вздохнул он. «Будет лучше, если я помогу той, которой нуждается сейчас больше всех, кто меня окружает». Я помогу Розе воспитать ее ребенка. Избавлю ребенка от той боли, которую получил сам. Этот ребенок не будет расти без отца. Спустя несколько дней после занятия он поговорил с Марией.